Всем привет! Привет! Строго. Мы находимся в Монтанехос и попали мы сюда благодаря русскому проекту "Русское такси Валенсии". Он же Костя Тарасов, которого все знают, от Гибралтара до Владивостока. Вот то, что от Гибралтара до Владивостока, вообще там из Норвегии до Туниса по любой вертикали. Короче, обалденно красивые места здесь. Костя, спасибо тебе большое, что ты спасибо. нас сюда свозил. Все офигенно, все красиво, супер. В следующий раз только с тобой сюда приедем снова. Благодарим, и уже ждем следующей поездки. Давай, Костян. Супер. Спасибо. Костян. Спасибо тебе еще раз. Мы за тебя всегда с тобой.